Cool. <laughs> А так у вас повод, конечно, есть. Спасибо. А Спасибо. Спасибо. Спасибо. Не участвуйте. Спасибо большое. Спасибо за перспективу. У пожалуйста, вопросы, предложения на голосование, да? Хорошо, кто за данное поведение, что Единогласно. По первому вопросу. Михаил Васильевич Пуранов, по подтверждению результатов учета объема эфирного времени, запрещено на освещение деятельности политической партии, представленных в загс на телеканале и на региональной радиоканала Санкт-Петербурга. эфирное время, уважаемые коллеги, распределилось равномерно среди политических партий представленных в ЗАГС-собрании Санкт-Петербурга. С вашим предлагается проект рассмотрения, И добавим в путь Вопросы, предложения? Uh, уважаемые коллеги, законом о а оборачивания правительства политических партий, представленных с канадем Сарайсом в Санкт-Петербурге при ослечении деятельности регионального телеканала на радиоканале предполагается публикация сведений, которые будут учтены в прошедшем году. Сделать это нужно не позднее 31 января -го этого года. Предложение. Кто за данное предпоставление, в составе поступили через Вопросы, предложение. подписано, чтобы на Это вопрос комиссии городского муниципального образования поселок Белорусского форма надежды. Уважаемые коллеги, 9 декабря 2016 года истек слово полномочий 5-й комиссии городского муниципального государства было остров. В связи с тем, что Муниципальным Советом не были предприняты соответствующие действия по формированию ПМО, мы с вами постановление 20, 20 декабря объявили прием предложения по кандидатурному избирательной комиссии. Срок по приема предложения истек 19 января, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило необходимое количество предложений для того, чтобы сформировать ПМО. 23 января состоялось заседание рабочей группы взаимодействия избирательной комиссии муниципальных образования в, в, в Санкт-Петербурге. По результатам анализа документов, а также встречи с кандидатами, предлагает Санкт-Петербургской избирательной комиссии на даче следующих лиц в состав и по Белоруссу. Пермакова любовь Александра го года рождения. Предложено региональное изделие политической партии Справедливая Россия в городе Санкт-Петербурге. Богдане Марина Валентиновна 81 год рождения образование высшего региональное отделение Санкт-Петербурга Советской Политической партии партии Роста. Благодаря Татьяна Ивановна, 55-й год рождения, образование среднее специальное, приложено местного местным отделения отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии политической партии Российской Федерации. Богатыреву Ольгу Григорьевну, 48-го года рождения, образование высшее, предложение Санкт-Петербургского регионального отделение Симической политической партии Единая Россия. Таким образом, четыре избирательных объединения у нас предлагает заместить места в избирательной комиссии. Помимо этого, предлагается назначить, где ложка 58 -го года рождения образование высшее юридическое предложенное собрать избирательно по месту работы. Решетникова Юлия Олег 82 -го года рождения образование высшее предложено собрать избирательно по месту работы. И Евгений Евгения Викторовича Семис рождения образования среднее специально предложенного на собранию избирателей по месту жительства и Семенова и Геннадийного года рождения образования высшее предложение собрания избирателей по месту жительства. Решетникова Егоренко Евгений Викторович являются членами избирательной комиссии в время. Помимо этого, 20 января в поступило представление председателя избирательной комиссии номер 13 Дмитрия Юческой с предложением кандидатуры Решетниковой. Юлия Олеговна на должность председателя избирательного комиссии городского муниципального образования сама по себе посвящала. В настоящее время, в этом созыве она председателем уже является. Учитывая изложенное, предлагаем назначить начальном этапе составить группу, а также предложить для избирательной комиссии для назначения для избирая избрания председателя решетником никому Юлия Олеговна докладом. голосуют, кто за проект постановит, что вы сайт, кто Шестой вопрос. О предложении состава избирательного комиссии Минтеградского муниципального образования Синой Укруг. Уважаемые коллеги, Муниципального советом Муниципального образования Муниципального образования Синой Укруг была начата процедура формирования иглу нового состава в связи с течением полмоночия иглу предыдущего состава. Была объявлена приема предложения, который в действительности и заканчивается, uh, начиная с 27 декабря. 16 января в комиссию поступило представление председателя территориальной избирательной комиссии номер 1 в с предложением кандидатур членов. У нас в этом было 10 человек, поэтому предложено было 5 кандидатур. Дрежна uh, Ирина Леонидовна 57 -го года рождения образования в ИШЕ, Надежда Владимировна, 82 года рождения образования в ИШ, Горский Александр Сергеевич, 44 -го года рождения, образование высшее юридическое, Евтушенко Татьяна Алексеевна, 65 -го года рождения, образование высшее, Казовский Далина Владимирович, 46-го года рождения, образование среднее профессиональное. 23 января состояло заседание рабочей группы, соответственно, были рассмотрены данные кандидатуры, заслушан в качестве кандидатуры также действующий председатель ЛИКМО Горский Александр Сергеевич, и учитывая служебное предлагаю рекомендовать да, лицензию для возмещение в Возмещение Да. у меня здесь. есть Да. Да. Да. Николай. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Уважаемые коллеги, мы прокоментовали избирательную комиссию муниципального образования Невский округ. В адрес этих в Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступило заявление в письменной форме о сложении своих помочий от члена избирательной комиссии муниципального образования Невский округ Беляевой Валентины Анатольевны которая была рекомендована назначение регионального делению в токсической «Единая Россия». Без этого деле, необходимо удовлетворить данное заявление и освободить обязательного членов грани-городского господинного образования и освободительного господинного округ Невский округ, справа голоса Деряеву, Валентин, Кто задан, например, писали, прошу голоса. Единогласно, прямо. мы в ИКМО «Невский округ», поступили документы у регионального партии ТНП «Россия» для назначения кандидатуры на вошение Николая Львовича, 60-го года рождения, образование высшего юридического. Предлагаю вас, Миша. Кто за может постановить, прошу голосовать. Кто за? Один от, вас, от Девятый вопрос. Об исключении лиц от президента сообщества комиссии, пожалуйста, Майсан. Спасибо. В связи с решением территориальных выбирательных комиссий 9 и 26, предложение самостоятельности выбирательных комиссий о принятии закона о исключении консердеров состава участковой комиссии, проект предусматривает исключение консердеров состава участковой комиссии 6 лиц, 3 на основании личного письменного заявления и 3 в связи с назначением состава участковой комиссии. Решения территориальных комиссий 9 и 26 размещены на официальных сайтах Субтитровского комитета. За данный проект вопрос о кандидатуры для зачисления В связи с письменными заявлениями на литрании включенных состав участковых комиссий, у выборовших составов полномочий. Проекта предусматривается зачисление 22 кандидатур, политик составов участковых комиссий подведомственных перед реальной Конкретный вопрос о награждении почувствуем. На веждении почувствуем знаменитость на работу на борт. Уважаемые коллеги, да, продолжая традицию, которую сейчас нам выстроила украина корея комиссии, открывая возможность нам поощрить наших которые работают в Федеральной избирательной комиссии, в предприятиях избирательной комиссии и в, в, в аппарате Санкт-Перусской избирательной комиссии. А, уважаемые коллеги, члены санкт петербургской избирательной комиссии а, представили свои предложения по поощрению. В соответствии с нашим положением о поощрении о наградах а, санкт петербургской избирательной комиссии у нас есть несколько видов поощрения и а, предлагается нам начать с почетного знака за активную работу на УГА. И наградить почетным знаком санкт-петербургской избирательной комиссии за активную работу на выборах второй степени Евроскую Владимировну, заместителя начальника политического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И слева Наталью Борисову, заместителя начальника организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Евроскую Владимировна у нас проходит службу в аппарате Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 2006 -го года. Наталья Борисовна работает в своем избирательной сети в аппарате Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 2008 года. И я думаю, не надо давать отдельное пояснений, почему коллеги заслуживают данного поощрения. они проявили себя как активные и эффективные работники при проведении ведущей кампании в Веду -го года. Поэтому с гормотанием такое решение. решения. Получайте, числа, два нас будет. Пожалуйста. Кто за данное предпосстановить, единогласно принимать. Двенадцатый вопрос, мы решили почетные грамоты. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые Комиссии, руководитель структурного подразделения аппарата, подготовленного к установлению, на драфте почтовой грамоты. Предлагается на драфте почтовой грамоты Санкт-Петербургской федеральной комиссии за активную и эффективную работу и и в подготовке и проведении избирательных кампаний в Санкт-Петербурге. О сильном состоянии пермских ветеранов начали поздравить управления аппарата Санкт-Петербургской федеральной комиссии Невяга Борисов Александровну главного специалиста управления аппарата Санкт-Петербургской преданной комиссии, гостищеву Татьяну Александровну, главного специалиста ее управления, Дмитрия Михайловича, задначальника управления информационный центр, Прутикову Марину Владимировну, главного специалиста управления аппарата Санкт-Петербургской комиссии. Климачу Илью Сергееву, председателя ИС-15, Мишутину Дарью Сергеевну, ведущую специалисту управления. Местникову Марину Викторовну, главного специалиста финансового управления. Шахманова Сергеевна Живулаевича, председатель 2028. А все равно мы сейчас была подрождены да. институтом, Щукина Андрея Владимировича, сам начальник управления информационным центром. И отдельно за активную и эффективную работу да, по проведению избирательной кампании Атаку с и лет. со дня рождения, Коновала Ивановна Силанова, председатель председатель избирательной комиссии номер 8. Да, в порядке предлагаю. есть. Вопросы есть? Нет. Кто задан наоборот? 30%. 13 вопрос объявлении благодарности. Пожалуйста, ну, коллеги, по данному принципу, да, в связи с представлениями, направленными членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии и опасной структурного рейда и аппарата предлагается объект благодарность Санкт-Петербургской избирательной комиссии объединяния на тоже на притяжатель ТИК-10 оставив его в категории Виктора главного специалиста управления, Барашку выволев его уставительную главную специалиста управления для взаимодействию с партии и не имеющий с ним ни сми, путем привлечения главного специалиста управления будет выписан Виктором специалист старого посредством его главы с будет общественными объединениями и СМИ. Елисеева Кузьминой владеющую ведущим специалистом управления информационным центром. Карсина Валерий Павлович специалисту первой категории управления, который занимается в парламентарии общественными объединениями СМИ. Кинг Галина Ивановне, главному специалисту управления информационным центром. Майоровой Дарья Алексеевна представитель Цик-6. Михей Андрей Юрьевич специалист первой категории управления Перешепка Елене Викторовне, специалисты первой категории управления. Субботину Вячеславу Михайловичу, председателю ТИК-9. Перебывы Татьяне Викторовне, ведущего специалиста финансового бухгалтерского управления. Шуркиной Марине Леонидовне, главному специалисту финансового бухгалтерского управления. Предлагаю прием. Кто задан на предписание, потому что мы с вами тоже. окончено.